моим зрителям и друзьям! Сегодня мы отправляемся в очередное путешествие. Путешествие в город Казанул. Чем знаменит город Казанул? Тем, что он расположен в розовой долине, где выращивается болгарская роза, промышленных масштабов. И сейчас в эти выходные там проходит праздник розы. Он идет с середины мая и до середины июня. Бывают разные но вот эти два выходных, там проходят праздничные шествия, выбирают королеву розы. И поэтому это очень интересно. Всем нам приятного путешествия. Мы покинули Варну. Сейчас температура воздуха 26,5 градусов. Очень тепло, солнечно. Но с другой стороны, тучек тоже достаточно много. Поэтому может и дождик. Вот такие у нас горочки. Каждый раз их снимаю, не могу досмотреть Такое красивое небо сегодня. Сейчас мы подъезжаем уже к Шумину. Будем поворачивать на исторический проход. Мы много раз здесь ездили, но каждый раз дорога удивляет. Каждый раз она совершенно разная. Сегодня тепло. 23,5 градуса. Здесь по обычной дороге растут такие желтые кусты. Или маки вот сейчас. Все так цветет красиво, как естественный газон. Он какой яркий. Красный, сиреневый. А тут так прям вообще красота. Вот и желтые кусты подоспели. А мы сейчас будем поворачивать нашу. Через 400. А мы сейчас поворачиваем на Шуме и едем в Рижский про. Ой, какая красота. Посмотри, какой сочетание цвета. Да. И еще маки тут добавились. Ой, это уникально просто. Красота. Как они так сделали? Я не знаю, как-то будем путем. Да что ты, это дизайнер-поработал. Ландшафтный. Природа-дизайнер. какая красота. Просто обученные дороги расцвели разными красками теперь. И совсем другой вид. А тут, посмотри, да. а -а -а. это уникально, но я боюсь, что он не увидел, камера не увидела. Да, да. это немножко старое место. Да. А -а -а. Вот эту дорогу мы уже сто раз снимали, но вот такое разноцветие, ну, да. мы первый раз попали в такое какое-то разноцветие. Ой, как красиво. Вот это Рижский проход, вот так вот красиво выглядит город. Это Веселиново. Какой-то Полразрушены с болгарским флагом. Вот веселиновцы сидят, отдыхают. Вот какие красивые горки и все в деревьях. Лес есть везде, нет голых таких вот скал, а здесь все так красиво, живописно. И вот везде такие вот весны. пусть даже не очень высокие горки. Вот они, горы, горы, горы. Ой, красиво! Я зарекаюсь, что я не буду снимать дорогу. И каждый раз я ее все равно снимаю. Но это просто какое-то наваждение. Все равно, как говорится, люди не увидят, а все равно снимаю. Вот смотри, это та самая петля, которую мы в прошлый раз снимали, когда еще здесь не было зимой, когда мы ехали. Помнишь? Пампарау, по-моему мы тут тоже эту петлю я ее даже вам фотографировала мертвая теперь, петля теперь сделаем петля зимой петля, петля зимой, летом. петля летом да. приехали к источнику сейчас будем набирать воды из телефона, вот там, сквозь кусточки. У нас справа не наградненькие, а слева вот такая красивая панорама. Да, мы прилип, покинули. Продолжаем движение на трассу А1. Наконец-то! Я нашла коров. Ну, в метров. Кадре. поверните направо Супер! Мои коровки! Как я вас люблю! Метров. Поверните Даже направо. Пошли. Ой, бо, ой, подожди, барашки. Хорошо, добрый дождь. Лари, финиш. Поехали. Сингур, Лари. Паска, Кала, Давай обгоняй, будем Кухню, снимать. Ё, обгоняй. Обгоняй лучше сейчас. Заядет быстрее 50 километров в чем... Красавица. А -а -а. Ха -ха. Ничего, мы сейчас его даем. Догоним. А за этой лошадью мы долго будем ехать. Давай ему. А мы... как скажешь? Да, давай объедем ее. Я ее сбоку сниму. Ну да что ты? Да, да, давай. Ну ладно, опять же, только не на поворот. Хорошо, давай после поворота. Класс. Просто она еще может позернуть куда-нибудь. Да Старая где это наша все. Хвалит не, не догонишь, но это не цыганье. С трассы А1 мы повернем на Стару Загору. Стара Загора является шестым по величине городом Болгарии. Население 135-889 человек на июнь 2016 -го года. Таразагора город с богатой историей. Согласно археологическим данным, область была заселена уже в шестом-пятом тысячелетии до Новой эры. В 1360 году этот город завоевали Турки, и назывался этот город. Эксихисар. В ходе русско-турецкой войны, 1877-1878, город был почти разрушен турками. Тут интересная история. Об этом есть. В 1956 году в Старозагоре был введен в эксплуатацию завод первичной обработки хлопка. Потом в 1976 году он тоже был важным промышленным центром. Также здесь производится пивозагорка, известная на всю Болгарию. Ну, в общем, это такой развитый в промышленном отношении всегда был город. Но мы в нем останавливаться не будем мы оставили старую загору в стороне и поехали на село ягода в сторону Казанлыка, где находится наш отель село ягода находится в старозагорской области население составляет 2809 человек ну, это небольшое село и здесь мы нашли отель самый дорогой, какой только можно было найти, потому что все отели на праздник Розы бронируются заранее. И, естественно, поскольку у нас не было таких конкретных планов, то мы заранее ничего не забронировали, и нам удалось забронировать только этот дорогой отель в селе Ягода. Этот отель, он какой-то специальный, спа, с бальнеологией, но мы забронировали только одну ночь, и нам совершенно не удастся воспользоваться всеми этими его прелестями. Хотя можем какое-то время там показать, вам, что это за отель. Цену я напишу, цена, я уточню, просто не помню, по-моему, 78 евро. Они а лево. Это так стоит пятизвездочный отель в приличном городе. А на курорте у нас за эти деньги можно сутки жить и все включено. Цена, конечно, большая, но поскольку праздник очень популярный в Болгарии и не только, есть туры прямо из Европы на этот праздник, из Румынии, поэтому что делать? Короче, мы сейчас заедем в этот отель и поедем дальше, в Казанлык. Ближе нам ничего снять, как я уже сказала, не удалось. Сейчас посмотрим, чем нас встретит село Ягода. Вот тут красивые места. Мы едем в село Ягода. Здесь такие живописные места около Старой Загоры и в сторону Казанлыка. То есть мы, в принципе, по маршруту на козану сколько народу едет туда это очень много стенка. О, красиво. Врата. по этой дороге мы никогда не ездили это дорога на казанок вот какие красивые горы на горизонте вот ягода мы туда едем, в это село. Потому что э, так бы мы поехали в Казанлы прямо напрямую, но мы заедем сначала в отель, а потом уже поедем в Казанлы. Место очень красивое. Да, вот указатель ягода. Ягода. Один такой золотой отельчик. Я думаю, это наш. Вон написано, в отеле спать мы уже приехали, вообще. Минерал, ягода, больнелая, медик и спа, хотелский комплекс. Вот мы приехали. Вот Сюда? Паркинг, спа, термал. Да, это наш. Да, наш да, минерал? Да, да. Мы приехали на паркинг. Вот так выглядит отель, в котором мы забронировались на ночь. Так, все. Вот так. Кто-то любит лошадей. Так, мы приехали в отель. Вот такой у нас номер шикарный. Прошу вас. Вот такая у нас кроваточка. Ну, панель, конечно, не огромная, но она есть. Какой у нас тут балкон. Вот так у нас классно выглядит номер. Сейчас мы заносим чемоданчики. Все есть. Кондиционер. Телефон. Шикарный вид. Нет, ну когда такой вид, в принципе, тель своих денег стоит. Раз, раз, проверяю так. Этот матрас. Хо -хо -хо. Ну, отлично. Ты прям как Виталик. Я как Виталик. Наш кумир. Ну вот, заходим в туалетик. Ну и, так. Что, мы видим? и что мы видим? Ну, ничего такого сверхъестественного. Все нормально, вроде бы чудо. Душ, кабинка. Есть? Даже вино какая-то увеличенная. А как вам вот это? О, супер! Супер! Отлично! Супер. Я предлагаю тут еще пожить один а -а -а. денек. Когда-то классно, то хочется остаться. Книжечка с информационными услугами. Вот Wi-Fi, цена расписбарей. Сколько стоят всякие услуги? Мы пришли на завтрак. Завтрак, конечно, бедненький, слабенький. Но... Нормальный. Угу. Все без масок. Все, все лапают с... со шведского стола все эти яичницы. Такого крем мерки. Уже все прошло. Прививка – это важно. Так выглядит наше кафе. Очень жарко сегодня. Хорошо. Всем приятного аппетита. Здесь беседочка. Можно посидеть, отдохнуть, поработать. Вот, как посажены розы вместе с туями. Вот так выглядит эта беседочка. Паранчик, коридоры, коридоры. Пахнет спа. Наш панорамный барчик чудный. Ну и больше снимать тут особенно себя на луну Вон наша парковка. Так И входим в блоки. Будет клумба красивая, еще не доделано, видно. Но тут вот видишь уже. Привет. Мы последние. Ой, какие жабы. Вот тут для детей. Мы идем в спа. А мы здесь увидим бассейн. Вот бассейн, спа-центр. Вот спа-центр ресепшн. Тут механотерапия, пара тендрина. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Не, низкомнишь ты. А, чтить. А, да. да ничего, вода вы не такая холодная. Не такая холодная? Не такая. Или холодная? Тридцать один градус. Вот ты думаешь? Да, по описанию. Топлю камеру? Да. Здесь глубина метра восемьдесят А вот там находится джакузи и детский бассейн Так, сейчас мы тогда сходим Ой, Сколько народу! Так, да, в не пойду. Ну, сейчас мы зайдем во внутренний бассейн. Здесь температура воды теплее. Ой, как здесь тепло. Здесь температура воды 35 градусов. Вот здесь мы и покупаемся немножко. Здесь гидромассаж. Посмотри, какой фонтан. Сиво наступает. Пока, Здесь можно посмотреть, какие свойства целебной этой воды. Конкретно в этой таблице написаны все минералы, которые здесь есть. Тут вот есть джакузи, можно не плавать. Здесь вот такая маленькая джакузи. Да, попали в царство Фа. А вот здесь вот можно заняться спортом. Мы едем в селе Ягода. И тут есть церковь. Святого Архангела Михаила. И мы хотим ее посмотреть. Стой. Тут в канал не упадите Хорошая такая улица. Ну, это, ж силу ягода, это же Сила Егода, понимаешь? же тебе что такое место. Да. Тут всякие бродячие собаки. Кто-то меня спрашивал, много ли животных в Болгарии бездомных? Полно. Вот просто здесь полно. Вот сейчас мы уже почти приехали. Вот мы в селе Ягода нашли такой храм святого архангела Михаила. С трудом правда. Дорога к храму оказалась нелегкой. Но в принципе мы нашли этот храм. Он новый относительно. Там внутри есть иконы. Но я думаю, что сегодня почему-то он не работает. Такой красивый храм. 360 градусов горы. В Розарии. В Розарии. Наконец-то мы отаскивали где-то хоть какие-то розы. И запах есть, действительно. Есть. И вкусный. Угу. И столько бутонов, их еще много-много будет. Вот ты говоришь, они заканчиваются. Посмотри, сколько не раскрытых бутонов. Сколько там не раскрытых бутонов? На это розовое поле мы заехали по дороге домой. Хотелось увидеть, как растут розы вживую на поле, как их убирают не девушки в национальных костюмах, а простые люди. Это тяжелый труд под палящим солнцем. Женщины складывают лепестки в прозрачные мешки, а потом их увозят на переработку. Болгарская роза – это мысляничная дамасская роза. Она была завесена в Болгарию, 300 лет назад и хорошо прижилась в болгарском горном климате. Сбор розовых лепестков начинает в конце мая. Болгария лидер в Европе по производству розового масла. 95% масла уходит на экспорт. Цена розового масла на мировом рынке 5-6 тысяч евро за килограмм. А для производства килограмма масла нужно минимум одна тонна лепестков розы. Наше путешествие на праздник розы закончилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и впереди еще будет много интересных путешествий.